Всем привет, друзья! В общем, решил я заменить свой старенький видеорегистратор в своем автомобиле. Напомню, что у меня установлен регистратор от компании UI. Это суббренд компании, всем известной Xiaomi. Он уже довольно-таки старый, но имеет также большой функционал. В нем также есть Wi-Fi. Можно соединяться с телефоном, перекидывать видеоролики, Ну, конечно, друзья, данный видеорегистратор уже очень сильно устарел, и на рынке сейчас появилось большое количество различных видеорегистраторов, многофункциональных, всяких разных, от разных компаний. И выбирая, я наткнулся на такую компанию, как RoadGit, начал читать про него в интернете, смотреть технические характеристики, вообще, что в нем есть, и выбрал для себя очень крутой, видеорегистратор, на который я сейчас, конечно, буду делать обзор. И, друзья, вот такой вот регистратор ко мне приехал. Это Road Get City Go 3. Очень крутая модель, одна из топовых. И сейчас давайте посмотрим, что у нас в комплектации. Пробежимся по спекам, будем, соответственно, устанавливать и сравнивать качество видео с моим старым регистратором от компании UI. И давайте, друзья, сразу начнем с коробки. Есть несколько причин, по которым я купил именно эту модель видеорегистратора. Я их все назову. Здесь на коробке указано, что установлен сенсор от Sony. Sony IMX327. Насколько я знаю, что это один из топовых сенсоров на рынке на текущий момент. Также у нас есть Wi-Fi-приложение для смартфона, мы его отдельно потом скачаем и посмотрим, как оно работает. Также есть Smart GPS-оповещение и температурный режим от минус 20 до плюс 70 градусов. И давайте также посмотрим, у нас на коробке есть технические характеристики. Итак... Вот он, пожалуйста, наш сенсор Sony IMX 327. С данным сенсором нас ожидает превосходная ночная съемка. Это мы, кстати, все тоже проверим. То есть я буду проверять, как он снимает днем и также ночную съемку тоже проверим. Дальше у нас поддержка второй камеры в данной модели, вот которая у меня есть в комплекте. Вторая камера, это я все тоже покажу, когда мы будем с вами распаковывать. Так, тонкая настройка GPS-оповещения о камерах ГИБДД. Да, друзья, этот регистратор у нас с функцией антирадара. Здесь на обратной стороне видно, что на экране есть изображение контроля скорости. Соответственно, этот видеорегистратор также у нас выступает в качестве антирадара. Но об этом я тоже расскажу немного позже. И давайте дальше. Интеллектуальная система распознавания озвучивания знаков ограничения скоростного режима. Тоже это все проверим. Дальше Wi-Fi приложение. Мы это уже видели. Флагманский производительный процессор NovaTek. Да, друзья, это один также из топовых процессоров, которые устанавливаются на видеорегистраторы. Также, друзья, здесь в комплекте идет CPL-фильтр. Он защищает от бликов и засветов, что очень круто, я считаю. И да, друзья, вот одна причина, по которой я взял именно эту модель регистратора, это то, что он не на аккумуляторе, а на суперконденсаторах. То есть у него... Есть термостойкость, то есть он не боится перепадов температур. Вы можете оставлять регистратор в машине как и летом, так и зимой, и соответственно, так как нету аккумулятора, то нет такого, что он у вас сдуется. Соответственно, суперконденсаторы здесь выигрывают. Ну и давайте дальше. Уникальный интерфейс систем голосовых оповещений и поддержка microSD карт до 128 гигабайт. Отлично. И давайте здесь еще у нас на этой стороне. Съемка с разрешением 2К, круто. Обзор, угол обзора 170 градусов. Так, функция VDR, это защита от засветов, поддержка второй камеры, G-сенсор датчик удара, суперконденсатор, это мы уже видели, поддержка microSD-карт и, соответственно, русский язык. Все, это очень круто. Ну и давайте уже вскроем коробку, посмотрим, что у нас внутри. И внутри нас встречает такая белая коробка на магнитном замке. Открываем. Итак, вот наш регистратор. Давайте его пока уберем в сторону. Вернемся к нему чуть позже. Здесь у нас как раз вся комплектация, которая идет. Так, давайте я вот эту вот тоже уберу. И давайте по порядку, друзья. Итак, в этом пакете крепление на присоске. Вот так вот оно выглядит. Оно поворотное, то есть можно закрепить, можно вертеть, крутить в любую сторону. И да, друзья, еще одна причина покупки этого регистратора, это то, что он на магните. То есть вот это вот крепление, здесь мы видим два магнита и контактная группа. То есть здесь мы примагничиваем наш регистратор и контакты, соответственно, которые идут на питание нашего регистратора. На этой стороне мы видим разъем для подключения питания и вот вот разъем для подключения дополнительной камеры здесь также есть еще одно дополнительное крепление это на 3м скотче. то есть тот кто не доверяет присоске, может его прилепить на 3м скотч как бы уже намертво чтобы потом уже не снимать в дальнейшем Итак, вот наш штекер который мы будем втыкать в прикуриватель друзья если вы следите за моим каналом то я свой старый регистратор подключал через передний плафон, я там ставил специальный адаптер и скорее всего я также буду переделывать, то есть вытаскивать оттуда провод и прокладывать вот этот провод. Почему я буду это делать? Потому что э, разъем здесь немного другой. То есть если там микро-USB а тут, по-моему, если я не ошибаюсь, это мини-USB. Можете поправить в комментариях, если я неправильно назвал этот разъем. Потому что я уже давно с ним не сталкивался. Поэтому могу перепутать. Так, здесь у нас инструмент, это с помощью которого мы можем проложить как раз камеру. Есть специальные крепления для подвешивания провода. Если вы не будете делать скрытую проводку, а как-то там подвешивать этот провод, в принципе, я думаю, что кому-то это пригодится. А, да, конечно, вот тряпочка, чтобы протирать регистратор. Так, здесь у нас как раз находится вторая камера. Которая устанавливается на заднее стекло. Да, друзья, смотрите. Вот так вот выглядит камера: здесь у нас защитная пленка. Здесь у нас кронштейн. Можно регулировать угол. И в пакетике, где у нас лежала камера, тут есть. Также 3М-скотч, то есть мы можем прилепить на стекло. И есть два самореза, если мы решим куда-то прикрутить его. Сейчас я все это дело проведу, проложу провод. Снимать я, скорее всего, не буду, просто покажу конечный результат, как у меня уже камера будет установлена. И да, друзья, чуть не забыл, сам регистратор-то мы не достали. В общем, вот так вот он выглядит. Довольно-таки легкий, и для своего функционала он Тонкий. То есть есть регистраторы намного толще и тяжелее. А в этом плане здесь, конечно, все продумано. Здесь с лицевой стороны у нас есть динамик, разъем под флешку. Кстати, да, вот он как раз тот самый CPL фильтр Он здесь уже прикручен, то есть можно его открутить, снять. Сейчас я вам покажу. Так вот он, друзья, снимается. И также легко одевается. Так, на верхней части как раз вот у нас вот эта контактная группа для подключения нашего регистратора к магнитному креплению. Так, здесь у нас кнопка включения, кнопка блокировки. Здесь на этой стороне у нас трехдюймовый экран. Он, кстати, не сенсорный. Так как здесь есть у нас по бокам механические кнопки. Вверх-вниз, меню и ОК. Также здесь есть микрофон. Ну, в принципе, все. Осталось только все это дело подключить. Ну что, друзья, давайте все подключать и проверять. Итак, друзья, все готово. Крепление я установил на лобовое стекло на присоске. Вот у меня идет провод для задней камеры. Я его проложил, как я и говорил, под потолком. Соответственно, здесь, под резинкой, и туда, на заднее стекло, это я сейчас вам покажу. Сюда я временно пока подключил таким образом провод питания. Кстати, что мне понравилось, что э, в этом адаптере есть еще разъем под USB. Это, соответственно, чтобы вы также могли при включенном регистраторе также заряжать какие-то свои гаджеты. Очень удобно. Так, давайте я вам покажу, как установлена задняя камера. Итак, здесь ничего не видно, провода оставалось очень много, я его под этот пластик засунул, также здесь под потолком провел, и вот она камера на 3М-скотче, я ее прилепил ориентировочно посередине, ориентируясь вот по этим клепкам, то есть как раз между ними у нас середина. Я думаю, что так будет отлично, если что, можно всегда подрегулировать любой угол. Ну что, давайте уже пойдем к регистратору. Давайте его уже запускать, мне уже не терпится. Итак, сам регистратор. Сейчас я в него воткну флешку. Флешку я подготовил на 64 гига у меня есть. Итак, все, флешку я воткнул. Давайте проверять. Хоба! Видали, как удобно? Так, отлично. Ага. Вот, кстати, друзья, мы видим передняя камера и задняя камера. Здесь, получается, нужно ее все-таки немного поднять, потому что она у меня больше снимает заднюю полку. Сейчас я отрегулирую и, соответственно, вернемся. Итак, друзья, всю заднюю камеру я отрегулировал. Конечно, это было ошибкой, сразу крепить ее, а потом уже проверять. Надо сначала настроить, как делают нормальные люди, а потом уже закрепить получилось все-таки немного не так как хотелось бы потому что угол наклона заднего стекла очень сильный поэтому как бы регулировки там особо не поддается пришлось ее поднять практически на самый верх и выше она уже никак не поднимается получается что все-таки наполовину видно заднюю полку но все-таки за багажником тоже видно в принципе я думаю что этого должно хватить давайте перейдем в меню как я говорил здесь все на русском так Голосовые уведомления, визуальные уведомления, допустимое превышение, моя максимальная скорость, контроль остановки, здесь, кстати, это все включено, мобильный пост ДПС, грузовой контроль, база камер. Версия баз камер. Кстати, вот эту версию базы камер, все это можно обновлять с помощью приложения. Мы его с вами тоже установим, посмотрим, какие есть там возможности. Итак, разрешение. Давайте посмотрим, что здесь у нас есть. 1080 на 1080. Окей. Так, Цикл записи 1, 2, 3 минуты. К сожалению, 5 минут нету, но я думаю, что в принципе 3 минуты этого достаточно. Так, VDR у нас включен. Частота сети 50 Гц, 60. Давайте включим 60. Чем больше, тем лучше, как говорится. Так, сжатие. Кодек H264. Пойдет. Так, функция «Time-lapse». Но это, я думаю, мне не пригодится. Экспозиция, это я вообще не люблю такие настройки лазить. Отображение скорости, как я говорил, на главном экране у нас отображается. Здесь у нас все включено, оставляем. Также можно указать гос-номер вашего автомобиля. Так, дальше что у нас есть? Активация. VDR. Давайте включим. VDR включим. Яркость дисплея Стоит функция авто Здесь, видимо, есть датчик света Который, соответственно, реагирует И сам автоматически регулирует яркость Круто, оставим Так, громкость звука В принципе, сейчас я слышал уведомления Я думаю, этого достаточно Менять нету смысла Пускай будет однерка Особо сильно громко я тоже не люблю Итак, здесь у нас основные настройки Wi-Fi. Это мы уже совместно с приложением включим. Итак, задержка включения. 5 секунд, 10 секунд, 20 секунд и все. Ну, в принципе, она мне не нужна. Итак, заставка. Это вот как раз черный экран с отображением скорости и текущего времени. Автоотключение экрана. Через 30 секунд, да. То есть не через минуту, как я говорил, но можно также поставить на 10, на 30 секунд, либо на минуту. Пускай будет 30 секунд. Особо долго, в принципе, тоже не нужно. Здесь настраивается чувствительность G-сенсора, датчика удара. Так, калибровка скорости километров в час. Датчик движения. То есть это когда машина у вас стоит, то есть как датчик парковки, я так понимаю, что кто-то там шныряет, спереди вашего автомобиля, то регистратор автоматически включается, звук включения, часовой пояс. Часовой пояс, друзья, его нужно выставить, потому что у меня самарское время и у меня плюс 4. Поэтому здесь на один час меньше показывает. Итак, форматирование флешки, версия ПО, ну, в принципе, все. Я думаю, что сейчас надо установить приложение и посмотреть, что в нем есть. Друзья, вот оно приложение ROADGID. Так, запускаем и зайдем в обновление. И смотрим, вышло обновление прошивки. Объем файла обновления 5.97 мегабайт. Так, скачать прошивку. На экране идет шкала обновления. Обновление базы камер. Давайте посмотрим, что у нас есть еще по настройкам. Также можем настроиться абсолютно то же самое, что в регистраторе, только через приложение. Я думаю, что через приложение все-таки удобнее, чем там постоянно тыкать на кнопки. Так время записи, все абсолютно то же самое, только все как бы в одном месте. Также мы можем просмотреть записанные видео, которые он уже успел тут записать, пока я сижу в машине. Да, кстати, здесь идет разделение на основную камеру и на дополнительную камеру. Пишется, я так понимаю, в две разных папки. Так, вкладка «Блок» — это, я так понимаю, сюда добавляются э, видеоролики, которые защищены от перезаписи. То есть, которые не перезаписываются, а сохраняют всегда на устройстве. Ну, в принципе, и все. Давайте проверять уже в движении. Итак, друзья, выехали на трассу, подключил оба регистратора. Справа мой старый UI и слева Roadget City Go новый. Конечно, я все видеоролики поставлю, посмотрим, где качество лучше Также на пути будут камеры и посмотрим, как наш новый регистратор будет на них реагировать Ну что, поехали! Итак, друзья, сейчас будем тестировать ночную съемку. Дорога не освещенная, фонарей нету. Подключены оба регистратора. И заодно проверим, как он у нас показывает камеры. Сейчас как раз по пути у нас будет висеть стационарка на 60. Проверим, как он у нас будет показывать ее. Ну что, поехали. Спину на 60, 50, вот, пожалуйста, камера Оповещение. В спину говорит. Средняя скорость 60. Вот мы камеру проехали. Точнее она как раз в ту сторону идет, нам в спину получается. Конец участка отображается и также скорость. Конечно, вот то, что сейчас отображается на экране, это не записывается на видео, то есть это просто оповещение для нас, то есть оно поверх видео. Ну что, друзья, я думаю, комментарий здесь излишний. RoadGit просто уделал мой старенький регистратор UI. Качество видео вы видели сами. Оно довольно-таки на достойном уровне. Сам регистратор выполнен очень качественно Друзья, если вы думаете, какой регистратор себе купить То я, конечно же, вам рекомендую именно такой RoadGit cdgo 3 Также мне еще понравилось то, что в нем есть две камеры Это очень круто Запись идет одновременно на обе камеры И, соответственно, на компьютере Также вы можете посмотреть запись и с передней камеры, и с задней камеры И также эти видеоролики можно скинуть с приложения на телефоне Ну а на этом у меня все, друзья Надеюсь, это видео вам понравилось Всем удачи на дорогу! Всем пока!